Всем привет! Сейчас мы с вами будем готовить стир -фрай из риса и яйца. Это такая технология в азиатской кухне, технология приготовления, быстрого обжаривания в раскаленном масле при постоянном перемешивании. Для этого нам понадобится отваренный рис, лук репчатый, масло растительное, кукуруза, яйцо, колбаса. Отвариваем рис. Пока готовится наш рис... Мы тем временем режем лук, взбалтываем яйца и нарезаем колбасу. Рис наш готов. Мы, я все подготовил уже. В разогретой глубокой сковороде обжариваем лук до мягкости. Высыпаем в разогретое масло лук. Постоянно перемешиваем, чтобы не сгорел. Обжаренный лук сдвигаем. Вливаем сюда взболтанные яйца наши. Как только начнет корочкой схватываться, мы тоже это все взбалтываем, чтобы были как бы хлопья. Далее перемешиваем все с луком. Обжариваем около минуты. Добавляем колбасу кукурузу. Кукурузу можно заменить горошком зеленым. Все это перемешиваем хорошо. Обжариваем пару минут. И добавляем сюда рис рис добавили и несколько минут еще жарим и можно кушать будет приятного аппетита